У меня же Настя очень на правду резко негативно реагирует. Ну это у большинства народонаселения, да, на то, что оно и пиплы они и есть, да, или там пролетарии, или как угодно говорить, да, то есть те, которые, ну скажем так, впервые окунулись по правде или не по правде, их сюда запустили в это воплощение, вот как правило все, все не особо продвинутые боятся правды. Вот. А я считаю, что напротив, какая бы она ни была, колючая, жестокая, только по правде. Иначе просто смысл теряется. Ну какой смысл? Если ты живешь-живешь жизнь, да? А потом в конце по смерти ты попадаешь, и ты, кажется, занимался полнейшей хернй елы палы так лучше тебя огорошат еще, так сказать, при жизни. И чем раньше, тем лучше, да? Что ты ж туда не ходи, там снег в башка попадет, совсем больной будешь. Ты вот так вот правильно вот ходи, вот так вот, слушайся вот таких вот людей, да? Прислушивайся к вниманию, проверяй все это дело. елы палы так это же совсем другое дело. Вот. Ну а большинство, к сожалению, даже супер продвинутых блогеров, которые там трендят о себе, что они елы палы блин, вот. Но, увы, ах, они этому э, не соответствуют. Вот.